всем привет с вами канал рыбохвост сейчас мы находимся в раю спиннингиста можно так сказать ну те кто узнал место тот поймет о чем я говорю смотрите наслаждайтесь ставьте лайки пишите комментарии вот если вы это будете видео смотреть значит все таки поездка удалась его, в принципе, и так уже можно показать за счет того, то что очень красивое место, вода такая голубоватая, красиво, красиво, да. Так, ну ладно до связи. вот такой вот судачок. Наджик первый. Это пиявки, скорее всего. А, да. Ладно, отпустим. Да, давай, гуляй. Это песо моё Знаешь, на чем песо? На ну, вас вот сами а. бля... Живец-то хороший а Лезть за ним такая вот красная пиварочка. Где твое ведро с живцом? Вот что значит черви. Маленькая правда. Ну как говорится, в перерыве пойдет. Так, так, ух ты. Нет. Рано. Рано, Фёдор, рада. А потом поздно. Поднял, блядь, Да давится, да? Так, нифига. да ну что поделать хоть что-то я тебя могу обрадовать уже 9 Да лки-палки. Ты видел я ее? ее засек? А вытащил. не вытащил. Смотри, как красиво летят. О! Они срут на тех, кто рыбу не ловит. Вот же блин.